Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы с вами будем говорить не про недвижку, а про изучение английского языка. Потому что в современном мире границы, как вы знаете, стираются, люди переезжают, открывают новые бизнесы в других странах, переезжают куда-то жить и английский язык нужен. И сегодня я просто хочу вам рассказать свой именно опыт, как я вообще его изучал, с какими проблемами я столкнулся и почему я вообще здесь нахожусь. Я вам это сейчас все расскажу. И вот сегодня мы поговорим с Александрой Ваваревой, это значит владелец клуба английского языка Шерлок, они находятся в Адлере, мы потом просто ссылки на них оставим, поговорим. Значит, почему я вообще здесь нахожусь? Вообще английским я занимаюсь уже примерно года два, и занимаюсь я с носителем. То есть человек не разговаривает по-русски, и он объясняет мне английский язык на английском. И раньше я думал, что так действительно круто, что так правильно, и много мне так кто сказал. Но потом... Да, вот для нее это смешно, я считаю, почему. Да, но потом... Потом произошло то, что я на 80% понимаю грамматику, а на 20% я начинаю ее додумывать, потому что мне объясняют это на английском без аналогии на русский язык. Мы все с вами с детства говорим на русском языке и хотим понимать, как это также перевести на английский язык. И именно поэтому я сейчас нахожусь здесь для того, чтобы улучшить свою грамматику, улучшить вообще запас, чтобы мне на русском объяснили, как использовать эти долбанные времена. Вот, тут какая-то табличка, видимо, уже подготовленная для меня есть. А, почему так? Потому что, когда ты изучаешь английский язык, ты хочешь понимать, как это все использовать. Потому что ты приедешь там в ту же самую страну, там в Америку, приедешь еще куда-нибудь. Мы просто в прошлом году были в Штатах. Ты приезжаешь туда и затыкаешься. Ты не знаешь, что тебе сказать, потому что ты говоришь про прошлое в будущем. Ну, в общем, как-то обычные проблемы, да, и сталкивается. И хочется эту проблему исчерпать. И вот как раз таки, когда вот я сейчас уже понимаю, если вы идете учить английский язык, то нужно учить его начинать с российским преподавателем, чтобы вам объясняли это на русском языке, чтобы ваш конструктив английского языка, как здание, оно было крепкое, оно было устойчивое, и вы понимали логику. Потому что если вы будете изучать на английском английский, то логику вы будете в основном додумывать. Как это произошло так тоже можно, но так дольше. Так тоже хорошо. Да. И вот, значит, я пришел сюда, так как я скоро улетаю, и хочу, чтобы Саша мне рассказала именно про то, как учить английский язык, мы с тобой, значит, ну, естественно, мы это все не будем там делать на камеру, это мы уже отдельно будем разговаривать, будем проходить какие-то тут таблички, времени у нас немного, но я просто хочу вам ее порекомендовать в первую очередь, чтобы вы пришли к ней. Я до этого дошел. Это не какая-то, это не реклама, это реально так, потому что Саша мы давно знакомы. Да, она говорит, что я один из трех людей, кто повлиял на ее переезд в Сочи. В общем, она сейчас здесь. И находится она вот в Адлере. То есть вы, в принципе, можете прийти к ней. А, ну, давай такие общие фразочки сейчас вообще. А, да, хорошо. Взрослый человек, потому что у нас аудитория, дети, как бы, у них есть дети, они к тебе обратятся, ты им все расскажешь. Взрослый человек, который сейчас хочет переехать куда-нибудь в страну, за сколько он реально может выучить язык так, чтобы ему было более-менее комфортно разговаривать, Потому что очень много людей, в секунду, реально с нулем. То есть школьная программа, это лютая, вот ничего вообще не дает. Но а, люди, которые, например, там хотят интернационально развиваться... А вот эти буквы Ну давай, пошли. Сейчас она покажет нам левелы здесь свои. Так, меня отвлекаемся. Значит, вообще уровни всего 6. А1А2, в 1 в с 1С2. В основном... Все сейчас, э, взрослые люди, которые закончили школу, вот у нас где-то треть, четвертиночка, там две трети от уровня А1. Угу. Если вы настроены и преподаватель у вас толковый, это можно почистить даже месяца за три. Ну вот, прям занимаемся мы два раза в неделю, по часу хотя бы. Угу. Uh, все кембриджские uh, методисты в самих учебниках для учителя написано, что один уровень просчитан на 200 часов. В принципе, твой американец все правильно тебе дает этот. А один это все, вообще ерунда, это всего 100 часов. Тут уже идет. Подпись. Но я его прошел, но при этом до сих пор у меня проблемы с грамматикой. Так ты прошел этот счет, ты ничего не прошел. Вот, ты, здесь Ладно. не должно быть все хорошо с грамматикой, все отлично, он отработал Окей. свои 100 часов, 80. Uh, это называется guided, что-то там guided lessons, ну типа с гидом uh -huh. у тебя. Здесь где-то 180-200 часов, это год. Ну просто делите, вы можете у себя в тетрадочке просто ставить uh, такие, uh, как это называется, галочки. И когда ты доходишь до своего 200 урока, ну, конечно, чтобы это не растянуто на пять лет, а в год ты умещаешься, ты закрываешь. Вообще, это три раза в неделю по полтора, мы запросто это делаем. Три раза в неделю? Полтора часа? Ну, 200 ты Божечки раздели, ты месяцев. Это сколько же времени-то надо обладать? Месяцев, 3 раза в неделю, ну, калькулятор давай возьми. Ну, ладно, короче, ну, там короче, пересчитаю, да? 2 раза в неделю, это 12 Хорошо, месяцев. Дальше. Такая же система. Еще вот. Когда я начну, вот смотри, человек, который пришел с нулем, когда он начнет более-менее комфортно себя чувствовать в другой стране и уже начнет впитывать именно язык из среды. Нужно чистенько. Чистить этот экзамен называется key ключ. Это первый первый при первый взрослый экзамен. И с ним ты даже получаешь. Нужно смотреть все от страны в зависимости, но ты можешь голосовать со два. То есть тебя, ну, гражданина примут. С уровня даже уровня. так. А да. это дальше уже мы, грубо говоря, про углубленное это изучение. Это поступление в простенький колледж, это поступление в хороший вуз, ну и погнали. Это уже бизнес, английский да пошел. Нет, ну, прекрасно ты здесь вообще даже здесь. То вот, есть, есть, грубо говоря, человеку... Если Ты хочешь принимать кембриджские экзамены, вот, в посольство, ну, то есть это уровень носителя. Вот они эти, сертификаты. В общем, нас интересует, грубо говоря, максимум вот эта вот полочка. Вот это вот две ячейки. FCE вот этот, который бы два, это прям самый желанный экзамен в мире, с ним поступают в вузы, то есть ты там философию будешь, понимаешь, вот это все. Ну короче, это, это вообще, тоже лишнее, это, это лишнее, вообще. То есть у нас, грубо Супер. говоря, на все про все раз, два, три, два с половиной года. Да. И ты прям вообще пушка все знаешь. Пушка-бомба. Если угу. если учишься, если преподаватель, ты а, также еще вот знаешь такой момент я вот например занимаюсь английским именно с репетитором то есть один на один у вас здесь школа так. как лучше взрослым один на один потому что такой разный всех background кто-то пропустил опять же с хорошим преподавателем либо никто не пропускает и либо ты занимаешься индивидуально, потому что мы за урок, за два, делаем такой скачок в материале, что ты придешь в эту взрослую группу через два урока своей командировки ты будешь сидеть. И они такие, да, блин, мы уже проходили. Детки они не пропускают и они закрывают У них программу. время есть просто, Правильно. чтобы не пропускать. Правильно, они эту программу, которая с сентября по конец мая, мы закрываем к марту. Потому что их постоянно ву -ву, шестером вот это соревнование хотя по идее, ну, то есть мы вообще два месяца выигрываем, и мы начинаем следующую программу. И они у нас каждый год сдают эти экзамены. Они есть детские. Вот они, бессрочные эти хембриджские сертификаты, ты сдаешь, пошел на следующий уровень. У каждого сертификата свой номер, по которому можно проверить подлинность. По этим mm -hmm. сертификатам, пожалуйста, ну, они для трудовой и образовательной миграции населения, ну, у детей, конечно же, это еще пока образовательные. С ними можно ехать, учиться в какой-то зарубежной школе, не нужно там еще раз проходить тесты, просто отправляясь, что у нас такой-такой уровень, Я просто действительно хочу сказать и учиться прям порекомендовать. Пошли. Да, сейчас, еще пять минут мы поболтаем, у нас еще тут шоколадочка лежит, и значит, а мы да. начнем. Я хочу сказать реально, товарищи, учите английский язык, и чтобы ваши дети учили английский язык, потому что сейчас мы занимаемся международной недвижимостью. Я очень много езжу по миру и понимаю, что проблемы именно в языке действительно большие. Да, как бы я могу изъясниться, забронировать машину, забронировать отель, в прачку сходить, купить все, что угодно в магазине, но я не могу задушевно с кем-то поговорить. Выкладывать. И это очень важно. И просто хочется, когда ты приезжаешь туда, понять культуру страны. И если, например, ваши дети... Много сейчас просто кто переезжает там, на Северный Кипр, переезжает в какие-то английские школы в Англии и так далее Они начинают там учить, у меня просто у товарища есть дети, которые учат испанский на английском При этом да. они еще даже и английского на толком не знают, я даже не представляю, с чем они сталкиваются Вот, значит детские курсы у тебя есть Да, то, только ими-то мы в основном и занимаемся Потому что взрослых целенаправленных, и которые выучили бы английский язык, это единицы. Ну, ребят, это правда, я не буду вам говорить, что сейчас мы за три месяца все выучимся. Я, это, э, берите прям как фитнес-клуб, потому что я в свое время занималась профессиональным спортом, выступала за сборную. В то же самое. тоже самое. Ты знаешь, три месяца. Обычно, кто три месяца проходит барьер, они потом выучат английский язык и подкачаются и все. Следующий барьер это год то есть за год в фитнес-клубе, видно результат два раза в неделю тренировки, когда ты не пропускаешь. И когда получается мы лишнего не едим, ну, фитнес, когда ходим на фитнес, mm -hmm. а здесь надо делать домашнего. Да! Ну слушай, мы, допустим, задаем только аудио. Мы не постоянно эту грамматику, потому что это можно объяснить, но это без толку. Нужно смотреть аудио-видео, аудио-видео, и по ним потом обсуждать, писать а... задания. И потом у тебя просто все эти фразы выкладываются, и в какой-то момент ты начинаешь правильно говорить, и ты не понимаешь, откуда это. Учить грамматику бесполезно абсолютно. Нужно... ее нужно понимать. ее нужно у себя ну, логику состроить. Понял ее, а потом ты постоянно аудио-видео обсуждение говорения... Сочинение. Там Хорошо. Буду, а как ты относишься э, к мобильным приложениям, которые изучают английский язык? Ну, а как ты относишься к мобильным э, приложениям, которые, фитнес приложения? Точно так же. Ну, добавок, конечно, помогают. Ну, ты много раз приседал по мобильным. Приложениям. Ну, нет. Ну, вот это то же самое. <свят> это все, ну, это, ребят, это правда. Вы хотите какую-то таблетку, чтобы я вам сейчас прописал? Ее нету. Это классный препод, и это твоя мотивация. Ничего ты с этим не сделаешь. И препод должен ловить. То есть, ты визуал, аудиал, может быть, тебе вот так надо объяснять эту грамматику. Некоторые только под стук понимают там, или что-то какие-то правила. Под пение птиц. Шума да природы. то-то -то оно. Мы это и делаем. Мы постоянно то в лазер так дети у нас носятся за каким-то э, этим, господи, кто они там, великобританцем, чтобы бомбу на нем разминировать. И они прибегают, и, и нужно на английском нажать, сказать цифры, когда у них уже уровень. И вот они эту бомбу на нем там тыкают. То мы индейку запекаем, у нас выставлены все эти фразы. По-хорошему, это тоже все, все, равно это идет гидрификация, нужно все щупать руками. Хорошо, а, я понял тебя, я просто, сори, всегда перебиваю, у меня такая привычка есть. Mm. Да. А, а, то есть человек, который сейчас, например, хочет за три месяца ему через ему через неделю лететь в Дубай на работу, английский он не выучит, но начать он может, потому что есть онлайн-курсы. У тебя есть онлайн-курс, точно. смотри Это не запись. Это именно обсуждение с преподавателем, потому что точно так же, как вы посмотрите видео чего угодно, даже видео тех же приседаний, если не будет над вами человека, который будет смотреть, насколько вы верно там вот это все делаете... Нет, может, у кого-то получается, так. но в моем опыте такого практически нету. Ладно, хорошо, мы сейчас уже закончим видос, все, да. просто подожди, что Очень мы будем... Молодец. Да, вот, и расскажи, что мы будем сегодня делать. Просто вкратце. Вот к тебе пришел хочешь. я, Да, чувак. Ты, ты пришел, ты веришь. Ну, у меня чуть-чуть другое мнение на все на это. Но ты веришь в то, что тебе нужно разобрать грамматику. Времена. Их 12. Используются 4 в основном. Да, они у меня сгруппированы все там с твоей аналогией, как ты хочешь. Здесь у нас персонаж. Это водитель автобуса, угу. который вел автобус, будет вести автобус. Пока он вел автобус, его жена, чего-то там. Мы это все дело сделаем, а потом оттренируем это на предложениях про тебя и про недвижку в разных странах. Пауч! Все, поехали. Просто объясняй мне, да. вот они эти злосчастные времена. Сейчас мы их быстренько пройдемся. Насколько быстренько, не знаю, насколько угу. ты там их знаешь. А потом сюда впишем твою недвижку и наклеим везде твои фотки. И okay. как вообще такой, что у тебя с моторикой, с тактильностью? Все в порядке. Я тоже так думаю. Прошло где-то минут 30, мы оселили 9 wow. времен. А, на самом деле, тут как бы все более-менее понятно. Это значит факт, это процесс, это какое-то совершение какому-то времени. И мы подошли к самому сложному. Perfect. Continuous. При этом используются только вот эти вот, да, вот так в основном, вот до сюда. Да, вот, вот, вот, вот шик. Вот, на улице уже потемнело. Мы сначала разобрались с английским языком, с временами, а потом мы решили сделать аналогию на русский язык. Возможно, сейчас кому-то из вас это будет полезно. Таблица не идеальная. Первый раз такое дело. Ну, Не соберешь в 12 предложений это все. В общем, все на примере глагола ехать или еду. То есть, present simple у нас идет я езжу по странам. В будущем я поеду в Лондон. То есть, это у нас, по сути, вся графа факта. Uh -huh. Я вот что-то, uh -huh. короче, сделал. Или, или сделаю, сделаю, да. да. Вернее, 100%. Да. Я езжу по странам, факт. Я поеду в Лондон, факт. И я е съездил. Вон, uh -huh. завершенная. Uh -huh. Я уже там бывал. Uh -huh. Следующая колонка Continuous это у нас в процессе. Я еду в Лондон сейчас. Это сейчас. На да без да, вот, да, накореть. И я буду ехать в Лондон завтра, например. То есть это у нас процесс. И я ехал. вон. Это на самом деле очень важная разница, как оказалось. Я съездил. Это то, что я уже на точно, них, да. На них это это важно я уже туда. был. А вот я ехал, это я был в процессе, да? на момент, когда я ехал в Лондон. Да, я был в процессе. Это вот. Процесс. Да, езды в Лондон. Езды. Дальше, дальше хуже вообще. Потому что тут начинается перфект. И это... Хвастовство. Да, или достижение. Да. Я, значит, приехал в Лондон. Но это как бы настоящее время. Но он в прошедшем. Короче, да, он в приехал в Лондон, это вот здесь. Это знаешь, вот это, ай, какой я молодец, это же в настоящем, а вы там что? Ну, короче, в своем вот он Урюпинске. приехал в Лондон. В будущем я приеду в Лондон к завтрашнему утру. Опять хвастается. Какой, Вообще да? неприличный. А вот в прошлом он приехал в Лондон до заката солнца. Угу ужас да и там все равно был туман а, и значит у нас это Или у нас он приехал в лондон раньше всех козел Козлина. хорошо а, и значит у нас present perfect continuous мы просто мы мы эту табличку делали минут наверное 20 только что мы сначала сделали с одним глаголом кайфу и поняли что он не подходит потом решили переделать это все наехать значит present Perfect Continuous. Я еду в Лондон весь день, и я устал. Отлично. Да. В будущем. Я буду ехать в Лондон завтра на протяжении трех часов. Угу. Вот. И в прошлом я ехал в Лондон вчера на протяжении трех часов. Ну, такое себе, если честно. Но... Но, Но, ну, как... если тебе так легче, окей. Okay. Но просто хотя бы на русском это как-то можно сознать. В общем, господа, сегодняшний денек был продуктивный. Тут на самом деле на меня хотят навешать еще кучу вот макулатуры. Не, вот не такого формата. Можно, можно онлайн. Да, и в общем, мне придется в этом всем разбираться. А, господа, ссылки вот на леди указаны внизу в описании, так что если хотите потянуть английский, то welcome, пишите ей. То есть там телефон, да, твой мы укажем все, что хочешь. Рабочий. Рабочий. Только рабочий. Ну а там уже если личный, там кому-то дашь сама, это уже твое это дело. <свят> а, Вот, значит, я думаю, будет как минимум приятно изучать английский, потому что мы тут просто такое пообсуждали только что. А, интересно, но это как всегда осталось за кадром. А ты покраснела немножко. <свят> Короче, господа. Лучше всего, конечно, учить на глаголах целоваться, заниматься. Это запоминает. Ну, скажи, запоминает такие примеры. Ну, 18+, и где у нас канал Короче, нужно заниматься на бытовых примерах. А там заниматься, целоваться, обниматься или там еще что-нибудь, это уже кому что нравится, короче, как говорится. Поэтому ссылки там внизу указаны, господа, телефон. Со мной стыдно, но весело. И на этом мы закончим наш видос. Переходите туда, звоните, и в общем, вам помогут.